Здравствуйте. Рассмотрим тему уровней правового регулирования трудовых отношений. Отражение правовых аспектов трудовых отношений с работниками инвалидами. Вопросы. Первый. Правовые основы регулирования трудовых отношений на международном уровне. Второй. Правовые основы регулирования трудовых отношений на федеральном уровне. Третий. Локальный уровень регулирования трудовых отношений. Рассмотрим международный уровень. Субъектом высшего уровня правового регулирования трудовых отношений является Международная организация труда. Это специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. Участниками данной организации являются более 180 государств. Главная цель организации – это содействовать защите трудовых прав, расширению трудовых возможностей достойной занятости, укреплению социальной защищенности и развитию диалога по вопросам, связанным со сферой труда. Международная организация труда была создана в 1919 году как часть Версальского договора, положившего конец Первой мировой войне, чтобы отразить мнение, что всеобщий и прочный мир может быть достигнут только если он основан на социальной справедливости. Основатели Международной организации труда решительно выступали за создание гуманных условий труда против несправедливости, лишений и бедности. Конституция была разработана вперед с января по апрель 1919 года. В преамбуле Конституции говорится – в то время как всеобщий и прочный мир может быть установлен только на основе социальной справедливости, и в то время как условия труда существуют с такими трудностями, несправедливостью и лишением для, больших, для большого числа людей, чтобы произвести беспорядки настолько велико, что мир и согласие во всем мире подвергаются опасности, а также улучшение этих условий необходимо в срочном порядке принимая во внимание также не предоставление какой-либо страной трудящимся человеческих условий труда, является препятствием для других народов, желающих улучшить положение трудящихся в своих странах. Для улучшения работы в преамбулы остаются актуальными сегодня, например, следующие моменты. Регулирование рабочего времени, включая установление максимального рабочего дня недели регулирование трудовых ресурсов, предотвращение безработицы и обеспечение адекватного прожиточного минимума, защита рабочих от болезней, болезней и травм, вытекающих из его работы, защита детей, подростков и женщин, обеспечение по старости и травм, защита интересов трудящихся, работающих в других странах, чем их собственные, Признание принципа равного вознаграждения за труд равной ценности, признание принципа свободы объединения и другие меры. Таким образом, Международная организация труда была первая межправительственная организация-комиссия, для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства, содействия социально-экономическому прогрессу, повышению благосостояния и улучшению условий труда людей, защите прав человека. Высшим органом Международной организации труда является Международная конференция труда, на которой принимаются все акты Международной организации труда. Делегатами этой конференции являются по два представителя от правительства и по одному соответственно от наиболее представительных организаций работников и работодателей каждого государства-участника. Выделяют также Административный совет Международной организации труда, который является ее исполнительным органом, и Международное бюро труда, которое выполняет функции секретариата. Международная организация труда принимает, во-первых, конвенции, посвященные вопросам труда. Конвенции являются международными соглашениями и обязательны для ратифицировавших их стран, каждая из которых предоставляет по истечении отчетного периода отчеты об исполнении конвенций. Второе, принимает рекомендации, посвященные вопросам труда. Рекомендации не являются юридически обязательными актами. Помимо конвенций и рекомендаций было принято три декларации. Филадельфийская декларация 1944 года о целях и задачах Международной организации труда. Декларация 1977 года о многонациональных предприятиях и социальной политике и Декларация 1998 года об основополагающих правах и принципах в сфере труда. Международная организация труда не может принуждать к исполнению даже ратифицированных конвенций. Тем не менее, существуют механизмы контроля, Международной организации труда за исполнением конвенций и рекомендаций, основная суть которых заключается в исследовании обстоятельств нарушений трудовых прав и придании им международной огласки в случае длительного игнорирования замечаний государством-участникам. Этот контроль осуществляется комитетом экспертов Международной организации труда по применению конвенций и рекомендаций, Комитетом административного совета по свободе объединения, Комитетом конференции по применению конвенций и рекомендаций. В исключительных случаях, в соответствии со статьей 33 Устава Международной организации труда, Международная конференция труда может призвать своих членов к осуществлению воздействия на государства, особенно злостно нарушающего международные трудовые стандарты. На практике это было сделано только один раз в 2001 году в отношении Мьянмы, в течение десятилетий подвергавшейся критике за использование принудительного труда и отказывавшейся сотрудничать по этому вопросу с Международной организацией труда. В результате ряд государств в отношении Мьянмы применили экономические санкции, и она была вынуждена сделать ряд шагов навстречу Международной организации труда. Применительно к лицам с инвалидностью Международной организации труда приняты следующие конвенции. Номер 37. Конвенция 1933 года о страховании на случай инвалидности в промышленности. Номер 38. Конвенция также 1933 года о страховании по инвалидности в сельском хозяйстве. Конвенция номер 128 от 1967 года о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца. И конвенция номер 159 от 1983 года о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов. С точки зрения трудоустройства инвалидов, интересна Конвенция номер 159. Рассмотрим ее основное содержание. Статья первая. Для целей настоящей конвенции термин «инвалид» означает лицо, возможности которого получать, сохранять подходящую работу и продвигаться по службе значительно ограничены в связи с надлежащим образом подтвержденным физическим и психическим дефектом. Для целей настоящей конвенции каждый член организации считает задачей профессиональной реабилитации обеспечение инвалиду возможности получать, сохранять подходящую работу и продвигаться по службе, способствуя тем самым его социальной интеграции или реинтеграции. Положения настоящей конвенции применяются каждым членом организации посредством мер, которые соответствуют национальным условиям и не противоречат национальной практике и распространяются на все категории инвалидов. Вторая статья. Каждый член организации в соответствии с национальными условиями. Практикой и возможностями разрабатывает, осуществляет и периодически пересматривает национальную политику в области профессиональной реабилитации и занятости инвалидов. Статья 3. Указанная политика направлена на то, чтобы соответствующие меры по профессиональной реабилитации распространялись на все категории инвалидов, а также на содействие возможностям занятости инвалидов на свободном рынке труда. Четвертая статья. Указанная политика основана на принципе равенства возможностей инвалидов и работников в целом. Соблюдается равенство обращения и возможностей для работников мужчин и женщин, являющихся инвалидами. Специальные позитивные меры, направленные на обеспечение подлинного равенства обращения и возможностей для инвалидов и других работников, не считаются дискриминационными в отношении других работников. Статья 5. Пятая. Проводятся консультации с представительными организациями работодателей и работников по осуществлению указанной политики, в том числе мер, которые необходимо принять для содействия сотрудничеству и координации государственных и частных органов, занимающихся профессиональной реабилитацией. Статья 6. Каждый член организации путем законов или правил, Соответствующим национальным условиям и практике принимают такие меры, которые могут быть необходимы для осуществления положений статей со второй по пятую данной конвенции. Статья 7. Компетентные органы принимают меры с целью организации и оценки служб профессиональной ориентации, профессионального обучения, трудоустройства, занятости, а также других связанных с ними служб, чтобы инвалиды имели возможность получать, сохранять работу и продвигаться по службе. Статья 8. Принимаются меры для содействия созданию и развитию служб профессиональной реабилитации и занятости инвалидов в сельских районах и отдаленных местностях. И статья 9. Каждый член организации ставит целью Обеспечивать подготовку и наличие консультантов по реабилитации и другого имеющего соответствующую квалификацию персонала, отвечающего за профессиональную ориентацию, профессиональное обучение, трудоустройство и занятость инвалидов. Данная конвенция ратифицирована Российской Федерацией, поэтому ее положения обязательны для реализации на территории Российской Федерации. Положения поступательно реализуются в законодательно правовых актах более низкого уровня: федерального, субъектов Российской Федерации, местного и локального. Второй вопрос. Правовые основы регулирования трудовых отношений на федеральном уровне и на уровне субъекта Российской Федерации. На уровне субъекта Российской Федерации. На на уровне Российской Федерации в целом наивысшим документом, регламентирующим отношения в области трудовых отношений, является Конституция Российской Федерации. Согласно статье 7, в Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцов, отцовства, детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации.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 он определяет начало трудового, трудового законодательства. Цели. Установление государственных гарантий, трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий, защита прав и интересов работников и работодателей. Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по организации труда и управлению трудом, трудоустройству у данного работодателя, подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников непосредственно у данного работодателя социальному партнерству – ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений, участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства, материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда, государственному контролю, профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства разрешению трудовых споров, обязательному социальному страхованию. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 трудового кодекса Российской Федерации могут принимать законы и другие нормативные акты трудового права, не отнесенные к полномочиям федеральных органов. При этом более высокий уровень трудовых прав и гарантий работников по сравнению с определенными в федеральных законах и иных нормативных актах, приводящих к увеличению бюджетных расходов, должен обеспечиваться за счет бюджета субъекта Российской Федерации. То есть, если, например, в Кировской области мы решили установить, минимальный размер оплаты труда выше, чем по России, то в этом случае средства будут направляться из бюджета Кировской области. Если закон или правовой акт субъекта Российской Федерации противоречит федеральному закону или нормативному акту Российской Федерации или снижает уровень трудовых прав и гарантий работникам, Применяется трудовой кодекс Российской Федерации или соответствующий федеральный правовой акт. И третий уровень у нас ⁇ это локальный уровень регулирования трудовых соглашений. Сюда относятся у нас, во-первых, коллективный договор. Это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемые работниками и работодателем в лице их представителей. В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам. Формы и системы размеры оплаты труда, выплата пособий, регулирование оплаты труда, рабочее время и время отдыха, улучшение условий и охраны труда работников. В коллективном договоре могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда более благоприятные по сравнению с установленными законами, и чем более детально в коллективном договоре прописаны вопросы, тем меньше вероятность возникновения конфликтов в коллективе. Следующий локальный документ – это правила внутреннего трудового распорядка, которые разрабатываются и утверждаются работодателем согласно статьи 189 и 190 Трудового кодекса Российской Федерации. В правилах внутреннего трудового распорядка обязательно должны содержаться порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность работников и работодателя, Режим работы, время отдыха, меры поощрения и дисциплинарного взыскания и иные вопросы. Отсутствие данного нормативного акта в организации, вне зависимости от причин, является нарушением законодательства и влечет административную ответственность. Следующий. Документы, устанавливающие порядок обработки персональных данных сотрудников. Это, эти документы являются новшеством Трудового кодекса Российской Федерации. Если ранее за отсутствие таких локальных нормативных актов не наказывали, то статья 90 Трудового кодекса Российской Федерации установила, что виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, лица несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность. Поскольку Трудовой кодекс Российской Федерации говорит о документах, устанавливающих порядок обработки персональных данных во множеством числе, то таких документов должно быть как минимум два. Первый документ это положение о защите персональных данных сотрудников, который утверждается и вводится в действие приказам руководителя и обязательства о неразглашении персональных данных сотрудников, которые подписывается теми, кто имеет доступ к таким данным, сотрудниками отдела кадров, бухгалтерии, службы охраны и другое. Проверив наличие документов по защите персональных данных сотрудников компании, Государственный инспектор по труду поинтересуется, как в организации собираются данные о сотрудниках, насколько это законно, по общему правилу всю информацию о сотруднике можно узнать только у него самого. Если приходится обращаться в другие организации, даже для того, чтобы просто поинтересоваться, работал ли там человек, не говоря уже о получении о нем каких-то оценочных данных, необходимо получить письменное согласие самого сотрудника. Следующий локальный документ – это трудовой договор.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 Соглашением трудовую функцию в интересах и под управлением и контролем работодателя Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующего у данного работодателя Положение об оплате труда Это локальный нормативный акт, утверждаемый и вводимый в действие приказом руководителя предприятия, фирмы или организации Действующее трудовое законодательство не содержит каких-либо формализованных требований к положению об оплате труда, однако анализ глав 20 и 21 Трудового кодекса Российской Федерации позволяет утверждать, что в положении об оплате труда целесообразно включать следующие основные вопросы. Требования работнику для начисления ему заработной платы, квалификация, образование, стаж, действующие системы и формы оплаты труда, размеры окладов или тарифные ставки в зависимости от занимаемой должности или выполняемой работы, условия примирования, условия депримирования, удержание заработной платы и особые условия. Также в статье 144 Трудового кодекса Российской Федерации указано, что работодатели имеют право устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок, с учетом мнения представительного органа работников. Такое право Работодателю целесообразно реализовывать в разработанном и утвержденном в организации локальном нормативном акте в положении о премировании. В этом положении следует указать виды премий, показатели премирования, размеры вознаграждений, круг работников, которые могут рассчитывать на денежное поощрение, сроки выплаты премий и тому подобное. Следующий документ ⁇ это положение о структурном подразделении. Это локальный нормативный акт, в котором определяются порядок создания образования подразделения, правовое положение подразделения в структуре организации, структура подразделения, задачи, функции, права, обязанности и ответственность подразделения. Порядок взаимодействия подразделения с иными структурными единицами организации. Следующий документ – это сменный график, который регулируется статьей 372 Трудового кодекса. Значит, в нем предоставлена недельная длительность рабочего времени в сумме всех смен не должна быть больше 40 часов. Каждую смену людям должен даваться перерыв на обед, его длительность определяется индивидуально от 30 минут до 2 часов. Сотрудникам должен быть обеспечен непрерываемый отдых в течение 42 часов каждую неделю. Работодатель обязан обозначить работникам недопустимость исполнения ими обязанностей в две смены подряд за исключением экстренных случаев, и строго следить за выполнением этого требования. Следующий документ – это правила по охране труда. Они содержат требования к технологическим процессам, производствам, помещениям, оборудованию, материалом, к применению средств индивидуальной защиты, к профессиональному отбору и проверке знаний. Инструкция по охране труда – это руководство по исполнению производственной функции, разработанное с целью исключения несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Установлено два вида документов, подтверждающих знания работников по безопасности и охране труда при, использовании, при исполнении ими производственных обязанностей. Первый документ – это личная карта либо журнал инструктажа по охране труда и протокол проверки знаний по охране труда на рабочем месте. Инструкции для работников могут быть выданы им на руки под расписку в личной карточке инструктажа, вывешены на рабочем месте. Хранится в ином, доступном для работников вместе. И еще один документ – это должностная инструкция. Должностная инструкция – это организационно-правовой документ, в котором определяются основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника организации при осуществлении им деятельности в определенной должности. Должностная инструкция позволяет рационально распределить функциональные обязанности, повысить своевременность и надежность выполнения задач, улучшить социально-психологический климат в коллективе и устранить конфликты, четко определить функциональные связи работника и его взаимоотношения с другими специалистами, конкретизировать права работников, повысить личную и коллективную ответственность, повысить эффективность морального и материального стимулирования работников, организовать равномерную загрузку сотрудников. Таким образом, локальный уровень регулирования трудовых отношений представляет собой совокупность документов, разработанных и утвержденных на уровне предприятия и соответствующих российскому и международному законодательству. Основные вопросы регулирования отношений с работниками-инвалидами отражаются в трудовом договоре с работником-инвалидом.